Ну и, безусловно, предвижу один из классических вопросов, который может у вас возникнуть. А как же так быть в Черногории, страна небольшая, которую можно фактически проехать за пару дней вдоль и поперек, и не взять машину? Ну, хочу вас обрадовать. Все-таки информация по машине у вас тоже будет. Вот она наша машинка, которую мы взяли. Это Volkswagen Golf 6, на которой мы проедем в течение двух дней. По всему побережью Наверное, доедем до Скандарского озера Покажем все места Расскажу все нюансы и подробности Передвижения по Черногории На сегодняшний момент могу сказать Следующие вещи эта машина Volkswagen Golf Досталась нам за 50 евро в день Объясню, почему так дорого Наверное, скажете, вы за 35-40 за Во-первых, это сезон Машины, в принципе, были уже все разобраны Когда мы приехали, осталась только одна машина Перед нами забрали машину и основной и большой плюс, мне кажется, в этой ситуации то, что здесь нету а, той самой страховки, которая блокируется у вас с вашей карты в районе там, 100 евро, по-моему, да, за причиненный ущерб. Потому как есть такие нюансы, когда возвращаете машину, начнут ковыряться, что-то найдут, что-то вам все-таки влепят. И эти деньги вы можете не увидеть. И еще один плюс. Машину мы заказывали и брали у нашего гида, у нашего отельного гида, который заплатил деньги. Это все официально, она договорилась компании, И машину привезли прямо на стоянку к нам, вот к нашему отелю. За стоянку мы заплатим 4 евро в день. И еще один момент. Если вы захотите брать, допустим, детское кресло, то вам еще за 10-10 за э, евро в день его поставят. Но чтобы вы понимали, по законам Черногории э, ребенок в детском кресле должен быть только до 5 лет. Дальше уже на ваше усмотрение. Ну, в принципе, безопасность есть безопасность. Возможно, завтра мы тоже поедем, возьмем это кресло, посмотрим, как будем передвигать сегодня по дорогам. Итак, это Volkswagen Golf. 6. Кондиционер есть, музыка есть, все необходимое есть. Единственное нету в нем USB устройство но у вас два телефона заряжены. И еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, выезжая из дома в своем номере, скорее всего, поставьте себе GPS навигатор, чтобы в дороге у вас не есть не ел интернет, потому что интернет за границей, как вы понимаете, очень дорого. Поэтому лучше поставить GPS-навигатор, который будет работать без интернета, и это очень, я думаю, облегчит вам жизнь. Причем скачайте предварительно карты тех городов, тех стран, в которые вы хотите поехать, потому что Черногория, Албания, Хорватия, Сербия – это все рядом, Босния – страны, в которые, в принципе, вы можете въехать со стороны Черногории, но при этом всегда иметь при себе паспорт. Обязательно. Момент, который должен быть – имейте при себе паспорт. Наши права, наши новые права, которые выдаются вам Российской Федерации, они действительно на территории Черногории. То есть не надо брать дополнительно никаких э, заграничных прав, какие-то дополнительные платить деньги в Российской Федерации. Здесь наши права действуют. Это вопрос, который задают многие, и многие не получают на это ответа. Э, да, они работают. Что-то очень сильно напоминает э, дорогу в районе джубкино Российская. очень сильно. Правило здесь, О, сейчас мы как раз посмотрим, проезжаем Лукоил, кстати, заправка Лукойловская здесь есть. Евровежу, дизель, евродизель, рубль 7. Да, дизель стоит примерно столько же, сколько 95-й бензин. Итак, скорость, скоростной режим здесь. Вот если написано 50, то это 50. Это не 69 и не 70, как у нас. То есть надо придерживаться именно той скорости, которая написана на знаке. Вот сейчас мы едем знак 60. Да? То есть мы должны ехать примерно 60 км в час. Здесь нет вот этого люфта в 20 км, как в Российской Федерации. Но на самом деле, на самом деле, я смотрю, кто как сейчас едет, но что-то вот как-то я сомневаюсь, что этого люфта здесь нет. Либо здесь нету гаишников, либо камер нет. Но машины едут никак не 60. А хотя нет, то сейчас мне только по 7 не съедим. Ну да, в общем, все-таки придерживайтесь той скорости, которая на знаках, тогда меньше проблем будет. Это один аргумент из того, почему нужно брать машину здесь. Это мы уже заезжаем ближе, подъезжаем ближе к Котору залив. Вот бока стоит бока Которская бухта и стоит огромный лайнер. Сейчас мы ближе к посмотрим. Стоп, нам Папа. Ну вот мы проезжаем через мост и фактически мы в Которе. Они огромные лайнеры, та самая королева Виктория стоит сегодня на причале в Которе. Кама, кама, кама, тигер. Айлион, гайс, бегом. Пробки. Да, мы в одной пробке стояли сюда, теперь стоим обратно. Я понял, почему эти пробки. Потому что та самая королева Виктория, стоящая на причале. Туристы туда-сюда, туда-сюда. И сверху стоит такая же пробка в этом месте. Да, теперь осталось еще найти паркинг какой-нибудь. Нет, это миди. Да. Вот другая еще один лайфхак Стоянка в Которе Как только вы заезжаете, проезжаете через мост Проезжаете Порт, где стоят Корабли на рейде Сразу поворачивайте направо Именно здесь есть стоянка, где можно поставить машину по За 1 евро, что ли, в час И там 3-4 евро в день Как я уже сказал, на рейде стоит королева Виктория и мы попали именно в тот момент, когда туристы спустились с лагера. Да, видишь, это вот короткие стены Хотора, вот то, что мы видели. Ну, мы по ним не полезем, да, я так надеюсь? Ну, я бы, конечно, полезла. Это же и есть старый город Хотор, да, это, получается? Да, это и есть старый город Хотор. А и у кого-то белье сушится? На старом-старом фасаде. А что делать? Пальма дыма. Вафлями пахнет. Очень сильный запах жареными вафками. Ну, вот. Слушайте, но он небольшой. Апотека, фарма. 1166-2016 году, как написано, была реставрация от процесса. Как какой не лежиткуни за такой старый механизм. Кто-то, наверное, крутил вращал. Возможно, часовой механизм, кстати. Очень похож. Жаль, что здесь рядом с картинами не висит никаких познавательных знаков. Кто это? Что это? Что за картина? Но, однозначно, это все Ну Многие улицы здесь с односторонним движением, да? Потому что пройти вдвоем вот в этой маленькой лочке практически нереально. Но здесь есть вот такие даже электрокары Отельные yeah. Похоже, кто-то большой приехал Почтайника. Это сколько воды, надо столько трусов перестирать Мы заедем, регертируем, там покупаемся в море, покушаем. Ну, 2 часа 50 минут. 46 километров, почему-то 2 часа 50 минут где-то ехать. Ну вот, получается, что весь Котор, что все, что самое интересное в Которе, это старый город, по которому мы сейчас прошли. Природа здесь, конечно, потрясающая, обратите внимание. Не напоминает, в принципе, ни одну из стран. Есть только не брать там раз в разряд Сочи, да, но это не Сочи, где есть горы и море одновременно. Вот, и сейчас мы сядем в машину и подумаем, сначала будем что и подумаем, куда нам двигаться дальше. Либо в сторону Херцог-Нови, либо в сторону э, монастыря. Сейчас определимся.